Испытание первое. Третье вообще. А, третий уже? Ну третий значит. Посмотрим, поедет или нет. Димон, а где тут ближе дальше? Вверху. Это запасные колеса, да? Вот. А. а. Откуда ты их взял? Купила, я все покупал. собой Тут ничего такого, что нет? Нет. Ты вообще математик умный? Султан, я, я Иванушка Драчов. Кибергини, Юп. И я Так, сначала я попробую проверить. Она не поет. Султан, мы с тобой спорим на косы поем. Все, на Ага. Ладно, десятку. Наши сидеть с пледу. С другой стороны. Как тут хватает Ч-то давай она едет. Покажи еще раз. Ваши ощущения, ваше ощущение. скажите как вы едете? А то ноги не нажимаем, ты можешь просто отпустить сейчас. Как, -то, да, как надо шесть? А теперь в машину давай, Диман. Краш-тест, Диман, прямо в машину да? давай. В машину туда. Краш-тест теперь, давай, все, поехали. Дайте мне золотовый пока, задний ход здесь. Дай мне там что это типа «Формула» один. Я не верю, что это. Ты дома катаешься на ней? Ага, до батареи. Давай, ты бабушка! Иди китай сюда. боюсь да не бойся же а сломаюсь! ничего не сломается, это белая нет нет, нет нет я не могу нет. Э -э, пусть так а чё ты не делаешь? Чё бы ты виновен хочешь? Дима, я погнал. Я порнула! Дима, дай я прокачусь. Моя прокатится Дима. Да, дай ему прокатиться, а там не есть. Ну давай тебя развернусь.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 И насколько так заряда батареи хватит? А Димон, насколько так заряда батареи хватит? Я, я посчитал, что у меня получилось 9 часов. Ой Димон, ты можно чувак. если на полную, я посчитал 10 часов. Да? я не Поворачивай Тянешь влево, поворачивай туда. Нет, не надо вообще ничего не поворачивать. Вот эти, когда осталось вот этим, отпускать, отповоровать. Вы верни. Не надо вообще поворачивать. Не включай, не включай. А ты что, это такое? А ты даже не... Вс ⁇ болбанят, я не знаю. Больше не поедет? Поедет сейчас ты. Поставь туда кулер, Диман, от компа. А как поворотники включаем? А систему охлаждения, Диман, ты не продумал? Нет, систему охлаждения тут нету. А как же летом? Будешь там ехать Да, ладно, давай. Нет, стоит. Прощение. Нет, нет. Ну, короче, вот это. Это